Здравствуйте, друзья, с вами я, Авули, и, вы знаете, нам уже дали дату Игры Пресса 2. Сейчас я прибываю в небольшом афиге, потому что эту инфу мне написал Супер Стив, ссылка на его канал и на его видеоролик будет в описании, соответственно. Он мне кидает кличку, вот этот скриншотик, то, что у него стала доступна дата выхода Ханейбл. То есть не только у него, если мы видим пол статьи, то, что здесь уже есть лайки и так далее. Вот... Да, короче, дата выхода 30 июня 2022 года, что достаточно прикольно, потому что получается в апреле выходит бетка, альфа у нас удержалась достаточно удобно, выходили патчи и так далее, а вот уже сама игра выйдет в 30 июня, это еще более круто, потому что у меня 25 июня ДР, то есть через 5 дней сразу выходит игра, которую я жду. И по экзамену не все нормально будет, поэтому ждите кучу новых видеороликов по NBA 2. Разработчики уже сказали нам дату, поэтому просто теперь ждем полноценной игры. Надеюсь, у получится прикольно, и, видимо, разработчики все успели, раз они уже анонсировали. Ну, приятного вам. дня, всем удачи.